Египет. Страна благословленных богами фараонов, правящих мудро и справедливо. Дарнила. Родина Клеопатры и Водчинара, Место, воспетое в легендах и сказаниях, а также отчий низаритов, известных более как Хашишия, что в переводе на великий и могучий означает всего лишь черни, низшие классы. Крестоносцы, правда, называли этих парней ассасинами. Но мы-то сейчас не про историю. У нас-то Юбисофт! мастерски продемонстрировавшие нам тайный орден во всех его ипостатях, включая французских революционеров и карибских пиратов. Но походу напрочь забывших объяснить нам, ради чего все это. Каждую игру мы сходу попадали в гущу событий, но событий исключительно точечных, важных лишь для главного персонажа, и вот мы наконец дождались. Теперь-то в и истоках нам поведают, кто был суррогатным папой Дезмонда, И ради чего Абстерга устремила свой немигающий мигающий взор именно на данный могучий орден. Так что же, что же мы в итоге имеем? Ну, во-первых, и это важно, у Ассасина теперь есть щит. Он теперь-то спартанская душа, либо с ним, либо на. Но то только если руки из пониже горба верблюда и бедуин твой мастер Йода, то ли дело карта. Она-то теперь, ух, какая большая... Пустынь это Сахара или Каракумы, я в этом не силен. Придется, видимо, срочно повспоминать уроки Беар Грелза. Найти змею, нассать в нее, а потом съесть. Или съесть, а потом нассать. Не все у них там так однозначно на берегах Танила. Вполне возможно, что и не змея она вовсе, а очень даже полутораметровый аллигатор. И тут уж за раз только ни одному не зариту не напысать. Впрочем, понесло меня уже явно не в ту степь. Но вопрос урины уж больно животрепещущ в линейке то ассасинов. Как бы не получилась очередная фекалия, ведь кроме счета до да умения разгадывать головоломки, мастерски э, ...позаимствованные у серии Тамрайдер, Ассасин не особо преуспел, как в арсенале, так и в лоре, который в свою очередь юбики держат под семью печатями страшной тайны. И есть же вполне авторитетное мнение, что данную интригу затянут до релиза, а там, ну дай бог, чтоб психотропов разработчиков хватило. Впрочем, история нас рассудит, но попомните мои слова, где мягкие уже осознали, что двигаться дальше, вперед по временной цепочке от индустриального Лондона уже просто некуда и в скором времени нас явно ждут блокбастеры ассасины караманьонцы истоки истоков и ассасины как причина мезозоя. На этой же ностердамской нотке я и закругляюсь, не забыв при этом пожелать Ubisoft всяческих творческих трипов и новых фантазий. Что вы говорите? Про лук забыл? Как же, как же.